Сегодня на перекрестке улиц Карла Маркса и Робеспьера Дорожные службы Красноярска под камеры провели показательную очистку ливневой канализации. Об этом подробнее расскажем в нашем сюжете. В России издавна появилось крылатое выражение, которое гласит, что в России две беды – это дураки и дороги. Как раз о втором аспекте выражения мы сегодня поговорим. К сожалению, помимо ям на дорогах нашего города существует еще ряд проблем. Одна из них – это ливневые канализации на дорогах, а точнее их острая нехватка, ведущая за собой вечные лужи на проезжей части. Однако начальник участка МП САТП Александр Мацак сегодня рапортовал о том, что ведутся работы по устранению засоров, уходят потопы с дорог и проблема это решается. У нас всего 20% всех дорог обутана ливневка. То есть всего 20%. У нас всего 180 километров: 120 на левом берегу, 60 на правом берегу. Ну, естественно, что, допустим, если в аспекте мира есть ливневка, то тут луж нету. А если, допустим, на свободно внизу нет ливневки, там будет стать лучше. Но мы ее вовремя откачиваем. Однако, как только прольет в городе Маломальский дождь, мы по-прежнему видим перепрыгивающих через лужи людей. Грязные машины, тонущие в лужах и даже теряющие в них номера. Сейчас, конечно, плохо очень работают, и я вообще в шоке. По крайней мере, при нашей власти, при сегодняшней. Где-то работают, где-то нет. В районе планеты там бывает такая большая лужа. Плохо, конечно, что никуда не сливается. Хотелось бы, чтобы сливалось. Лиша да. mm -hmm. ездить на автомобиле. Однако, по словам же Александра Мацака, ливневые канализации в городе готовы к проливным дождям. В преддверии дождя специальная оперативная бригада занимается подготовкой всех канализаций. После, уже во время дождя, формируется бригада машин для откачки воды в местах ее скопления. Все зависит от диаметра трубы коллектора. Если диаметр 300, то раз в год. Если диаметр чуть больше, 800, 3000, раз в два года. Если диаметр полторы, то раз в три года почищаем. Находим разные вещи абсолютно. Бутылки, бумагу, бытовое мусор, даже кутки находили, раз, нотковую шубу нашли. Да, за мусор достаем. Что касается дворовых участков, то это уже целиком и полностью проблема управляющих компаний. И вот тут стоит заметить, не все управляющие компании считают это проблемой. Мол, есть лужа во дворе и пусть будет. А дожди заливают, выехать невозможно. Это вопрос уже следующий. И, к сожалению, даже не второй. На официальные рапорты чиновников хочется отметить, что в свое время при строительстве старых дорог в Красноярске не были предусмотрены водоотводы или ливневые канализации. Именно поэтому в городе на дорогах достаточно часто наблюдаются немаленькие. Лужи, деваться которым попросту некуда. Что касается новых дорог, там тоже немало минусов, о которых департамент городского хозяйства говорить не хочет. И когда сегодня на этом показательном мероприятии мы обратились с данным вопросом к пресс-секретарю департамента Ольге Дегтяревой, она пояснить эту проблему отказалась. Жители же нашего города о проблемах говорить не стесняются. Да? Все очень плохо. Она есть, но большая часть ее засорена, ее практически не обслуживают, не чистят. В итоге получается, что она не работает. Хотя она есть по факту. Не устраивает. Конечно. А что можете вообще сказать? Чистить нужно линявки. Да, а их классно. же высасывают вроде как. Да. Вот. Ну, что Нет, это, что вот Что побольше это делать? Особенно на правом дороге, берегу. Больше. Да как-то лучше укладывали, потому что везде вода стоит. В целом ситуация не самая приятная. Проблема ливневых канализаций в городе стоит остро достаточно давно. Приведя в пример такие объекты, как новая дорога на улице Матросова, в ходе реконструкции которой канализация была не предусмотрена, детский сад на улице Алеши Тимошенко, где все отходы спускают именно в канализацию. И таких объектов в Красноярске очень много. То, что у нас касаемо ливневок, у нас всегда плачевная ситуация, причем власти города Красноярск. Яско задумываются о ливневках весной, тогда когда у нас начинаются лужи, либо э, летом, да, когда проходят э, большие обидные дожди. Вот э, возмущает тот факт, то, что у нас не Заранее задумываться о предстоящих ситуациях, не заранее делают какие-то действия, для того чтобы решить их, а делают уже непосредственно после того, как что-то случилось. У нас чистится линию канализации, если сегодня прочистили, то буквально они там после следующего дождя засоряются. Скорее всего, и чистку проводят ненужным образом. Ну что ж, работы на камеру администрация города проводит, как всегда, успешно. Но по факту результата не видно. Вопросов остается очень много, а вот ответов на них нет. И по-прежнему наш город будет утопать в лужах.